здравствуйте друзья приветствую всех хотел бы сейчас прояснить кое-какими моменты по поводу розыгрыша который мы проводим на канале зам онлайн у макса цеденова макс мне позвонил ответственный гражданин поинтересовался насколько правильно мы поступаем разыгрывая священный объект среди подписчиков Начать свой ответ я хотел бы вот такой исторической справкой, очень интересной. Есть на самом деле такая очень интересная легенда по поводу того, как Алтенхан принимал буддизм. Считается, что когда Хан пришел в Тибет, он не просто пошел к самому знаменитому, самому сильному ламе, про который ходит молва, он поступил несколько иначе. Он пришел в монастырь, который ему понравился этим монастырем указался монастырь Джонан. Есть такая традиция, на самом деле, в Тибете. Помимо Гелу, помимо Кагью, помимо Нима и, и прочих, существует традиция Джонан. В этот монастырь он пришел, и, как говорят, в это время в монастыре проходил молебен, и во время молебна заходит грозный Алтанхан, окидывает грозным взглядом сидящих, молящихся умиротворенных монахов. И что вы думаете, он сделал, достал свой меч и стал носиться по молельному залу, размахивая мечом налево и направо. Говорят, монахи были в шоке, в ужасе, разбегались от него, от безумного какого-то монголь, монгольского хана, который, судя по всему, решил просто перерубить, поубивать всех монахов в монастыре. И вот таким вот образом, будто выкашивая траву, он доходит примерно до алтарной части, ближе к статуи Будды. И один из монахов почему-то даже не прервал молитву, сидел молился, читал, продолжал вести молебен. И... Даже глазом не повел, как говорится, не шелохнулся, не вздрогнул, не убежал. Алтунхан подошел к нему ближе и, замахнувшись, остановил свой меч возле шеи этого монаха. Алтунхан остановился тогда, бросил меч, сел возле этого священнослужителя и сказал: Вот у этого священнослужителя и буду принимать буддизм. Ага. На что монах ему сказал? Какое божество тебе передать? Какого сына ты хочешь принять у меня? Mm. хан ответил: а "Какое самое сильное божество?" Ну, монах ему сказал: "Спустись в подвал и выбери себе, какое тебе больше понравится". В подвале в это время трудились ä, ä, бурханчи, ä, вот эти вот люди-скульпторы, которые делали различные отливали изображения, шлифовали их там, чистили. Ага, Алтенхан спускается в подвальное помещение монастыря, и что вы думаете, он сделал, он достает снова свой меч и начинает все эти изображения калашматить, рубить пополам, просто уничтожать. И говорят, в какой-то момент испортив кучу изображений, статуи различных бутый и он доходит до изображения шестерукого Махакалы. И со всей мощи, ударов, ударив по этой статуе, его меч разлетелся на, на осколки. И тогда довольный Алтанхан взял изображение шестирукового махкалы и сказал, вот, вот этого бурхана я и буду принимать. Пошел с, этим, с этой статуей к вышеупомянутому монаху. Придя к нему, он принял посвящение шестирокого махакалы, а священнослужителем оказался йогин Джицун Таранадха. Есть такой очень знаменитый йогин в Тибете. Наверное, мы его все знаем, он ныне перерождается в Монголии под титулом «Багдо Гигена. Вот как раз эта статуя, принадлежавшая в свое время Таранадхи, затем Алфанхану, затем Бхагдагияну, ныне хранится, в, как я слышал, в монастыре Эрнидзу. Она до сих пор там есть, и люди, которые часто бывают в Монголии, могут, если что, посетить и помолиться. Ага. А также хотел бы такую еще притчу рассказать о том, как, которую Аллах часто приводит, о том, как... Один монах шел мимо изображения Будды, на улице стояло изображение Будды, и э, в это время шел, шел дождь, и он решил укрыть статую Будды своей обуви, породив такую мотивацию о том, что, э, ну, как нехорошо, дождь, дождь идет, и статую, э, статую омывает, ага. поэтому он смастерил такого э, своего рода зонд над головой Будды и своей обуви, и э, почтительно отклонился, ушел. А когда дождь закончился, мимо проходил другой священнослужитель и увидел обувь над головой Будды, сказал, ну как нехорошо обувь над головой Будды, взял, убрал эту обувь и э, почтительно ушел. И считается то, что оба монаха, монаха таким образом накопили бузин, заслугу. Ага. Эту притчу священнослужители Даллама приводят часто для того, чтобы показать людям важность мотивации. И, казалось бы, какие-то, может быть, на первый взгляд, неправильные или неугодные вещи, которые делаются, они всегда делаются с тем, чтобы сделать что-то плохое. Они иногда делаются и для того, чтобы сделать что-то хорошее. Ага. Поэтому, если мы проводим данный розыгрыш, так это дело в том, что, я думаю, нужно поддержать Макса Циденова, который, если вы знаете, следите за его деятельностью, в недавнее время у него родились две дочери, близняшки, с чем его еще раз поздравляю, а он остался без машины, каким-то образом, без прав, и от своей деятельности, которую мы все ценим, как бы не получает никаких доходов, поэтому э, если вам не нравится формулировка «розыгрыш», то просто сделайте пожертвование Максу Цеденову, поддержите его в развитии канала и таким образом имейте возможность э, получить памятную, э, памятный подарок от Макса Цеденова э, с благодарностью за поддержку. А, в общем... Ничего такого в этом плохого нету, статуя хоть и заложена, но над ней не проведен ритуал рабны, поэтому если, если есть какие-то сомнения, после розыгрыша можете обратиться к своему священнослужителю, к своему ламе, или сходить в хорул и попросить прочитать э, вот этот вот ритуал рабны, то бишь э, суть которого заключается в том, чтобы сущность изображаемого присутствовала в изображении. И бывают еще противоположные ритуалы, ритуал чок, вот когда хурул часто приносит изображения, которые уже не нужны людям, либо люди куда-то уезжают далеко, они оставляют часто свои изображения, домашние алтари, из-за невозможности взять их с собой, оставляют их хурули. над ними проводится ритуал чок, то бишь для того, чтобы сущность изображаемого покинула изображение, а сами изображения затем просто, грубо говоря, уничтожаются, и в этом нет ничего, утилизируется. В этом нет ничего плохого. Поэтому здесь по этому поводу не должно быть никаких сомнений. И подписывайтесь на канал, поддерживайте Макса. Всем удачи, порождайте хорошую мотивацию, думайте о хорошем. До свидания.